Сейчас уведем его вниз. Думаю, этот связняк не придет. Как скверно. Как ты думаешь, он это перенесет? Как солдат, мальчик, мой? Как солдат. Мужественно. Это самый скверный из последних обедов. Простите, Джексон. Пришел директор тюрьмы. Рад встречи, директор. Сам губернатор ко мне пожаловал. Я знал, что он придет. Славный, малый. Простите, Джексон. Губернатор не отменил приговор, Сожалею. Не отменил. Не отменил. Ну и пусть. Теперь я знаю, за кого голосовать в следующий раз. Пойдемте. Какой милый уголок. И вот она где, газовая камеры. Можно взглянуть? Я бы не советовал. Не волнуйтесь так. Газ. Даже не электричество. Сюда, Джексон. Джексон, вам предоставляется особое привилегия, редкое для человека в вашем положении. То, о чем вы просили, возможность рассказать вашу историю прессе. Так что будьте искренни. Спасибо. Скоро увидимся, Джексон. Все будет в порядке. О, Джексон, Господин Джексон, вы изумительны. Вы сделали то, что хотели. Не так уж мне не везет. Сигареты? Спасибо, Джордж. Может, там пила спрятана? Прекрасно. У вас так называемый юмор ну, вычленника. Я бы сказал, есть печка? Да. Я бы сказал так. Если парень сердцем чувствует, что его приветали, то не так жутко не так жутко пройти этот последний отрезок, как жутко зажечь сигарету. Скажите, Джексон, как вы попали в эту передрягу? Из-за женщины? Все из-за женщины. Вы бы видели эту женщину. Кожа как бахет, прекрасные синие глаза, темный шелк волос. Тот тип, который заставляет вас отдать за нее все до последней рубашки. Я позаимствовал этого директора. Эта девушка, как вы встретились? Она пришла в вашу контору? Вы влюбились в нее? Минуточку, все узнаете. Вы, наверное, не в курсе, что я не всегда был детективом. До того, как они повесили на меня это убийство, я имел одно из самых миленьких местечек Сан-Франциско. Законный бизнес? Лучше, чем законный. Прибыльный. Моя контора была в здании Трейфуджа, прямо на краю Чайна Тауна. Чайна -таун? Нет, не совсем в нем. Знаете улицу Калифорния Стрит и холм у Стоптона? Да. Если спускаться с холма по канатной дороге, то можно увидеть мою контору. Третий этаж. Назывался она Ронни. Ронни детский фотограф. Никогда не забуду этот день. Два часа я пытался заставить этого мальчишку улыбаться. Что я только не делал, пробовал все самые надежные трюки. Этот парень будет большой шишкой же вам от него устали Быстрее снимайте Сейчас вылетит птичка, птичка Ну, наконец Очередной шедевр Привет, моя, ты чудо. чудо. И вы тоже, господин Джексон. Все, потому что я тоже когда-то был ребенком. Ужасно хочется увидеть эти снимки. Когда они будут готовы? Думаю, уже завтра, госпожа Фаун. Прекрасно. Я уверена, они вам понравятся. Пока, маленький платишка. Отпусти а, палец господина Джексона. Его что, дома мясом не кормит? Маленький обзор, а? а он милый. Дайте взглянуть. Сладный мальчик. Детский фотограф. Прекрасная работа для такого двурукого мужчины, как Ронни Джексон. Значит, я обещал сделать фотографии мальчика к завтрашнему дню и взялся за проявку. Минут через двадцать, где-то через полчаса, я услышал, как в коридоре хлопнула дверь. Я знал, что это Сэм Маклауд вернулся в контору после трудного дня, полного сборов материала о нескольких ответах мошенниках и убийцах. Сэм Маклауд самый лучший, самый умный частный сейч. Понимаете, я тоже хотел быть детективом. Нужны только мозги, смелость и пистолет. А пистолет у меня был. Я придумал способ, как наняться к нему, и отправился через холл. Я уже видел свое имя, написанное большими буквами. Ронни Джексон, частный сыщик. Чего я не видел, так это маленькие надписи внизу. Спокойся с миром. Да, знаешь, детки, не ломай свою хорошенькую головку. Я почти поймал этого негодяя. Привет, Сэм. Послушай, детки, потребуется гораздо больше, чем пара взведенных стражущими пальцами курков, чтобы испугать меня. Да. Yeah. Да? Мы поговорим об этом как-нибудь дождевой ночью перед горящим камином. Спички принесу я. Пока. Что задумал, Ронни? Спички? Нет. Слушай, сам. сегодня все пришло. Лицензии и прочее. Могу я тебя стать твоим партнером? Давно тебя говорил. Смотри, как вылетают птички, и доживешь до старости. Да, но я потерян для такой жизни. Всю жизнь я мечтал быть крутым детективом, как Хэмпри Блокарт или Дик Пауэлл. Или Эллен Лэт. Знаешь, чтобы в контору приходили эти шикарные женщины, эти горящие камины, эти дождливые ночи. Вот о какой жизни я мечтаю. Ну как, Сэм? Договорились? Слушай, я буду хорошим помощником, Сэм. Смотри, мое последнее изобретение. Камера с объективом для замочных скважин. Снимай прямо через дверь. Меня выставили уже из пяти гостиниц. Ну что, Сэм, можно работать у тебя? Просто скажи, example, да или нет. No. Нет. Oh, так это simple. слишком просто. Может, подумать? Я на пару дней еду в Чикаго, оставляю дверь открытой. Well, door, Можешь приходить и well, well, отвечать well, на звонки. Well, Я мог бы поехать с тобой. У меня и пальто такое есть. Я хоть чуть-чуть мог бы помочь тебе в расследовании и замочные скважины, или... Ты уверен, что я не могу ничем тебе помочь? Да, можешь не совать нос не в свое дело. Для него это последний шанс. Не суй нос. Отвечай на звонки. Я сам займусь этим делом. Ронни Джексон, частный сыщик. Я бы ловил этих вооруженных тупиц. Прямо по горячим следам. Они бы и простыть не успевали. Точно так же, как и он. Думаю, вы удивлены, что я себя так веду? Нет, что вы, Все девушки, приходящие сюда, так себя ведут. Мне нужен сыщик. Прошу, скажите, что поможет да, Понимаете, я только... Прошу вас, господин Маклаут, пожалуйста. Зовите меня, Сэм. У меня такой подход к делу. Выкладывайте, что у вас? Меня зовут Шарлотта Монтей. Баронесса Монтей. Баронесса? У меня такое чувство, что кто-то смотрит на меня. Да, я смотрю. Я приехала сюда три дня назад вместе с королевой Перу. И с бароном, моим мужем. Так вы замужем. Эта фотография была сделана в день приезда. Жители Сан-Франциско? Богачи? У меня проблемы. Очень большие. А зачем инвалидная колеска? Мой муж инвалид. Уже 7 лет он на этой коляске. У вас проблемы. Рассказывайте. В порту я прошла вперед привезти багаж через таможню. Ушла на 5, самое большое на 10 минут. Когда вернулась, он уже исчез. Стоять ощущения. Сообщили в полицию? Нет, нет. Если я пойду в полицию, они убьют его. Это кто они? Как раз это я и хочу, чтобы вы узнали. Вот. У меня нет денег, но это кольцо можно заложить по крайней мере за пять тысяч долларов. Слушай, сестричка, пять тысяч куча денег, ты не... Кольцо ничто. Барон Монте очень щедр. Вы только найдите моего мужа, я отблагодарю вас. Увидите. видите. Списки я принесу. Но не об этом речь. Что случилось? Слушайте, они не должны найти меня здесь. Я ничего не слышу. Приходите по этому адресу, как только сможете. Пять минут, это слишком быстро? Мы столкнулись с опасными людьми. Будьте осторожны. Они не должны знать, что вы детектив. Не забивайте себе вашу прелестную головку. Я найду вашего мужа. Не сойти мне с этого места. Тихо, кто-то идет. Отвечайте за эту карту своей головой. Собственной головой? Торопитесь. Ах, это вы, Мэйбл. Простите. Сюда. Приходите как-нибудь вечером после работы ко мне в студию, я вас сфотографирую. Когда все уйдут? Бесплатно. оплату только негативов. Приходите. Печать полтора доллара. В любое время. Ну, ты ждешь. хочешь быть детективом, да? Вот смотрим, что там за адрес. Папка. Собственная глава. Как здорово. Пульки рассыпались. Это ваша камера, Ронни? Да, спасибо. Слушайте, не обязательно каждый раз наставлять на меня пистолет, чтобы поцеловать. Ну вот и завертелось. Пропавший мушек и глазой красавица, и ее великолепные волнующие губы. Какое совпадение? И да, да, таинственная карта. Все прямо как из детективного журнала. Я отправился в машине по адресу, который дала мне девушка. И оказалось, что это место совсем близко от города. Как бы то ни было, через какое-то время я въехал в ворота одного из шикарных поместий внизу на полуострове. Вскоре я добрался до других ворот, в которые я чуть не врезался. А потом я увидел эти хоромы. Впечатляет. Должно быть это остатки сватерингских холмов. Знаете, такой дом, в котором, кажется, в коридорах можно устраивать охоту на перепелов. Тогда я еще этого не знал, но перепелом должен был я. Хороший денек, не правда ли? Может, он не такой уж и хороший. Но все-таки день, хотя... Уже поздно. Пусть так. Доктор Ландау Доктор Ландау, добрый день. день Здравствуйте, Кисмет Да Меня ожидает барон Монтей Да Да, не желаете пройти? Миленькое местечко Когда же они вынесут весь этот хлам? Очень забавно, сэр Баранаса в своей комнате. А вас доложить? Не беспокойтесь, я пройду сам. Разрешите помочь вам с пальто. У вас проблемы с воротничком? Да, поправьте его. Готово. Спасибо, дружище. Очень забавно. Если бы я была с тобой, я бы просила о Рядом с тобой я дрожу. Госпожа Монтей? Здравствуйте. Красивая песня, да? Да, красивая, но вы были так напуганы. С тобой здесь, в зимнюю стушу, согреты всегда твоим теплом, но снов на его я все же не вижу. Хочу быть с тобой на веки. Вы боитесь опасности? Нет, детка, прижимайся ко мне так близко, как хочешь. Здесь наши желания совпадают. Я с тобой до последнего вздоха. Прошу вас, не надо. Да, лучше не оставлять отпечатков. Не слишком быстро. Мой дядя, барон Монте, прибыл в страну. Ваш дядя? Да. Я думал, вы сказали, этот парень ваш муж. Мне... Мне пришлось вам это сказать. Я знаю мужчин, почему-то они всегда, кажется, больше интересуются проблемой молодых женщин с пожилыми мужьями. Да нет, вам просто кажется. Пожалуйста. Мой дядя приехал в страну по очень важному делу. Такому важному, что он никому об этом не рассказывает. Даже мне. Ваш дядя, значит, не ваш муж. Так, я уже назначил цену. Могу работать дешевле. Прошу вас, не сейчас. Слишком быстро. Okay. Ладно. Скажите вашего дяди есть враги? Я о них не знаю. Так. А как насчет этого дома? Кто здесь живет? Это дом майора Симона Монтегю, бывшего компаньона барона. Когда мой дядя исчез, я так убивалась. Позвонила майору Монтегю, и он предложил мне помощь. Так. А что вы о нем знаете? Мой дядя слепо ему верил. И все еще... Он обращается со мной, как с ребенком, говорит, чтобы я не волновалась, что все устроит, и все время, как мне кажется, что за мной следят. И со временем моего приезда он так мил и любезен. Что-то темновато здесь, не правда ли? Мы как раз о вас говорили. Надеюсь, что-нибудь приятное. Надо было послушать минутку-другую. Что греет мне душу, так это то, что людям я нравлюсь так же, как они мне. Не думаю. Господин Крейдж. Здравствуйте, господин Крейдж. Рад познакомиться. Да, я думал, это вас зовут Крейдж. Да, я тоже Крейдж. Просто совпадение. Это моя Монтегю. Я встретилась с господином Крейджем на корабле. Меня все еще подташнивает. Очень приятно познакомиться с вами, сын мой. Пока вы в нашей стране, я все для вас сделаю. И только скажите. Спасибо, сэр. Сигару? Нет, спасибо, я за рулем. Крейдж, Крейдж, Крейдж, Крейдж. где-то я уже слышал это имя. Мадам, у вас телефон. Запишите сообщение, пожалуйста. Однако, Шарлотта, может что-то важное? Да, вы правы. Простите, господин Крейдж. Ладно, сын мой. Теперь немного попритворяемся. Да. Как поживаете, господин Маклауд? Нет, нет, нет. Меня зовут Крейдж. Крейдж. Крейдж я. На борту, вы знаете? Что вы частный детектив? Да. да. Сэм. Зовите меня, Сэм. И чтобы доказать вам свою расположенность, я хочу помочь вам в небольшом расследовании. Давайте. Сюда, со мной. Проходите, отец. Может, я вас немного удивлю Простите, джентльмены Это господин Маклауд Господин Маклауд, разрешите представить Человек с фотографией, барон Монтей Здравствуйте Да, но она сказала, вас украли Поверьте моему слову, молодой человек Я не мираж Да, но она сказала Она казалась такой Я не понимаю Такая милая девушка, цветок молодой женственности может быть, доктор Ландау расскажет о ней. Кажется, вы встречались с доктором. Да, у нас была длительная беседа во дворе. Прекрасный день, не правда ли? Это мои слова. Послушайте, господин Маклауд, не в правилах психиатра выставлять на показ скелеты из семейных шкафов. Тем не менее, я думаю, вам следует знать объяснение столь странному поведению жены барона Монтей. Жены? Но она только что сказала, что она его племянница. На прошлой неделе она была его младшей сестрой. Это не смешно, майор. Последние полгода госпожа Монтей страдает острой формой шизофрении, сопровождаемой зрительными галлюцинациями и расширяющимися жестокими параноидальными иллюзиями. А как она в плане ума? Наш друг господин Маклауд из Гарварда. Нет, не оттуда. Вермонт. Кливленд. Не присядете ли? Я... Я попытаюсь объяснить вам, Что вы не беспокойтесь, я сам все... Госпожа Монте держимо мыслью, что ее жизни угрожает. И она считает, что ее дядю барона украли. Хорошо, а почему бы... Почему бы не привести ее сюда и не показать ей барона? Да? Да, я бы так и сделал. Нет, нет, сеньор. Это будет слишком жестокий умственный шок. Я считаю, ее страхи надо сломить интенсивной терапией. Понятно. У нее часто срывает крышу. Я имею в виду, когда вы приглашаете к гостей, вы прячете от нее вилку и нож? Она опасна только в состоянии эмоционального волнения. Вам наверняка попадались подобные случаи в вашем бизнесе, господин Маклауд. Конечно, конечно. Я либо занимался этими дурачками, либо оставлял их. Я имею в виду... Ладно, мне пора обратно в контору заниматься ногтями пальцев, то есть отпечатками. Так что, увидимся. Вы знаете, мое сердце разрывается при мысли о бедной и несчастной девушке. Ее сознание спутано. Ужасно жалко. Uh, мне кажется, она даже что-то сказала о карте map? О карте? Yeah, да, она даже old дала old мне какую-то на сохранение Загадочная такая карта Пропавший дядя Совсем сблондила Знаете, что-то в ее взгляде заставило меня задуматься Но мне все равно, как она смотрела Но вы сохранили карту? Конечно, почему нет? Может, она ей не понадобится, но Кто знает, кто знает Спасибо, Киснет Теперь следите за собой, сын мой Шарлотта, дорогая, входи. Она прям как пирожная. Замороженное, правда. Я как раз говорил вашему другу, господину Крейджу, что в любое время, если он будет поблизости, он может спокойно заглянуть к нам на стаканчик виски. Прошу извинить. Майор, не уходите. Знаете старую пословицу «второй лишний»? позаботьтесь о себе, седьмой. Да, хорошо. Ну вот, остаюсь один. До свидания. Вы знаете, кто это звонил? Полиция? Тише. Ее подозрение уже переходит в навязчивость. Зачем я сегодня проснулся? Я только что говорила с дядей. Как весело, я тоже. С кем? С дядей, барона Монтей. Он сказал, чтобы я не беспокоилась. Но я ужасно волнуюсь. В эмоциональном плане? Да. Он сказал, что он невредим. Oh, с ним safe, все в порядке. То I есть, mean, с ним I'm все safe. хорошо. Но он не в порядке. Я знаю это. Нет, нет. Terrible... Он попал в ужасное место. Feel, я чувствую, terrible... что ему грозит опасность. Да, да. Ему грозит опасность. Да. Но он в порядке. Он цел. Абсолютно цел. Я прям как третейский судья. Разве вы не понимаете? Кто-то заставил его позвонить. Кто-то хочет, чтобы я думала, что все в порядке. Oh, Mr. Господин Маклауд, я не знаю, что делать Я зашла в тупик Я был в нем час назад Что с вами случилось? Со мной? Вот, лучше заберите свое кольцо Но... Господин Маклауд Сэм Вы не оставите меня не сейчас. О, нет, я совсем забыл. У меня встреча с Джей Эдгаром Гувером. Парень шагу без меня не может сделать. Но, сэр, вы сказали, мы будем действовать вместе. Вы сказали, вы будете со мной до последнего вздоха. Да, я уже приближаюсь к нему. Не переживайте, госпожа Монтейн. Вы только слушаетесь майора. Он очень хороший человек, и вы, вы, вы ему нравитесь. Значит, они говорили с вами, наговорили всяких вещей. Вы с ума сошли? Я имею в виду, какие глупости. Никто со мной не говорил. Я даже сам с собой не разговариваю. Oh, yes, нет, нет, они поговорили Что-то вам сказали, oh, а вы поверили oh, no. Да нет же, я на вашей стороне oh. so Теперь я знаю, кто заварил эту кашу Майор, the майор the Симон Монтегю Не страшно, крошка, мы же вместе Сэм, прошу, не верим Пожалуйста, скажи, что поможешь мне, прошу Прошу, милый Сделай это для мамочки Мамочки виднее Милый Обещай мне беречь карту, как зеницинка Да, карту Карту Эту карту Да, вот разминка да. Почту можешь скрыть попозже Я? Уже шесть часов, мне пора До встречи я покинул виллу и уже отправился к машине, когда понял, что при мне нет револьвера, кабуры и прочего. Я смекнул, что эта маленькая сумасшедшая забрала его, когда целовала меня. Я развернулся, чтобы забрать его, но передумал. Наверху я увидал угловое окно и решил подняться и узнать что-нибудь об этом в вдовце. Я понял, что добыть секреты этого дома можно лишь действуя извне. Ты три прыжка, как какой-нибудь козел, я забрался наверх, чтобы быстрее все смотреть. И что вы думаете? Парень, который заявил, что не может ходить, вылез из своей коляски и приспокойненько топает себе по комнате. Я понял, что Шарлотта здорова. Я вытащил свой фотоаппарат, уже приготовился щелкнуть, когда этот цветущий малый поднялся к окну. Я смекнул, что он увидел меня, но нет. Он просто закрыл окно, как будто это женский день в турецких банях. Я замешкался, но лишь на секунду, замочная скважина. Вот где пригодилось мое приспособление — Величайшее изобретение со времен открытия пленки. Вы у меня мошенники, подумал я. Сейчас улетит птичка. Шарлотта! Что я говорю? Он видел барона и сфотографировал его. Заберите фотоаппарат, хорошо. Где он? Где он? Okay. Быстро! Закрыть ворота! И те и другие! Его. <Слыш> Оторвался молодец. Мы его потеряли. Потеряли его. Он поехал другой дорогой. Поворачивай. Эй, вы, бродяги с большой дороги, почему вы.. это Джо. Привет, Джо, где ты? Это Джо, Джо. Проходи, проходи. Проходи. Это Джо, идеал мужчины. Мы ждем тебя. Я сейчас, дорогая. Надо запомнить адрес. Это студия Твой Пэлл, Джо. Неужели ты думаешь, что можно делать это после такой запарки? Ты себя дурачишь? Мы вышли избитые, как мужчины. Алло, девушка, полицию, пожалуйста. Да, да. Уже соединяйте. Вот так. Оператор. Девушка. Девушка, отмените звонок. Сложно проявлять без негатива. Когда я пришел в себя и лежал на полу, голова раскалывалась. В ней оркестр Кузнецов отбивал на своих наковальных хор злобствующих тосканин. Я посмотрел на бутылку старого коллера и решил выпить двойной содовой. Тогда парни с молотками опять взялись стучать. Однако стук был не в моей голове. Кто-то стучал в дверь. И не в дверь Маклауда. В мою дверь. Дверь в другой комнате. Как, это вы? Да, это я, господин Джексон. Моя глава. Как они видят? Янки, 4, Кривлинг, 7. Нет, господин Джексон, уважаемый человек, как вы, не должен пить. Кто пьет? А, это бутылка. Мне нужна фотография моего малыша. Фотография? Минуточку. Куда же вы? Господин Джексон. Секунду, подождите. Господин Джексон. Она у них... Она пропала. Пропала? Дайте я посмотрю. Я положил ее здесь и переложил туда. И это должно было случиться именно с моим руткой. Нет, нет, госпожа Фаун, длините. Это не ваш ребенок. Вот негатив. Отдайте печатать в другое место, я ухожу. Помните, если у вас будет еще ребенок, я к вашим услугам. Тихо, я думаю, мне надо кое-что сделать. Да, господин, сделать важные дела. Что мне надо сделать? Шарлотта! Вот он, этот господин. Арестуйте его. Смотрите, он один из Шайки. Прекрасно, что вы сделали с бароном? Выкладывайте, какие у вас дела? Прошу прощения, что здесь происходит? Своими синими глазками ты никого не обманешь. У него нож. У вас есть нож? Конечно, есть. Я же садовник. А, а кем же думал, я был прошлым вечером? Хризантемой? Он пытался заколоть у -у -у -у. меня. Держите. Тут есть кто-нибудь под uh, именем uh, Шарлотта Монтей? Шарлотта Монтей. Госпожа Шарлотта. Шарлотта Монтей? Вы знаете, кто она? Она остановилась здесь у барона Монтегё. Кто такой барон Монтегё? Этот дом принадлежит Джорджу Крендлсу. Они уже четыре месяца в Южной Америке. 6 месяцев. Да, но он отдан в аренду. Разрешите осмотреть дом? Да, прошу, сюда. Извините сюда я вам все покажу они наверное все прячутся hey. Hey, это что такое кажется никого нет дома я надеюсь, ничего личного. Что ты об этом думаешь, думаешь, Серж? Я думаю, ложная тревога. О нет, подождите минуту, не надо суетиться. Вы все не так поняли. Они забрались в мою машину, заперли ворота. Они устраивают свои делишки, занимаются вымогательством, пытаются заставить людей думать, что все сумасшедшие. Да, и начали они с вас. Пошли. Подождите. Поверьте мне, друзья, это самый масштабный сговор со времен матери Вислера. Спасибо. Минуточку. Двигайся, до города далеко. Дайте мне сказать кое-что. Что? Люблю длинные прогулки. Пошел. Ладно. И если опять будешь надоедать нам, я дам тебе у нас так, что не отличишь, где твой нос, где чужой. Да? Может, и стой. Простите за беспокойство. Вы неплохой человек для иностранца. Да, но я собираюсь получить гражданство. Готовлюсь к экзамену. И, кстати, господа, не подскажете ли, кто был восьмым президентом США? Мне интересно. До свидания. Он опять пришел. Ты знаешь, что сделать. Конечно, знаю. Не то, дурак. Почему он вернулся? Зачем он следит за домом? Ищет улики. Улики? Ему нужно знать, где Шарлотта. Проследи, чтобы он нашел это и это. Тоже мой великий детектив. кольцо кольцо хижина нуся вот она где никогда не оставлять улик Итак, я узнал, где спряталась куколка. Следующим шагом было ее найти. Я уселся в свое супер-авто и отправился искать. Приблизительно через час я увидел табличку хижины на утете» и поехал отыскивать девушку, притворившись обычным посетителем, ищущим покоя и отдыха. Место оказалось таким, как я и думал. Шикарный курорт с площадкой для бойков. Простите, как добраться до хижины? Да хижины? Я там живу. Приезжайте прямо, вы не пропустите ее. Простите, вы не подскажете? Вы не заметили, не въехала ли туда вчера вечером красивая молодая брюнетка? Тихо. Нельзя разговаривать. Вас не интересуют три последние лунки? Давайте, забивайте. Ладно, а что с моей машиной? Они пошлют за ней. Мое имя Крофорд. Оливер Джей Крофорд. Майор Смитферс. Девять очков. Будете первым. Okay. Хорошо. Скажите, эта девушка прошлым вечером, вы не заметили, она была одна? Тихо. Давайте пари. Доллар в залонку. Давайте. Вы не заметили, она... Она случайно там внизу вода. Промазал. А должно было повести. А я себя чувствую сегодня прекрасно. Прекрасно? Слава Богу, обошел те ловушки. Я не видел. Прямо в лунку. Я уступлю вам. Спасибо. В какой-то момент я подумал, что вы не сыграете этот мяч. Это не просто старина. Где ваш мяч? Вот здесь. Красивый удар. Прямо на газон. Я даже газон не вижу. Я вижу. Сниперс, а как насчет баксов? Вам доллар за лунку. Вымогательство. Спасибо. Джордж Вашингтон. Вы знаете, и он остановился здесь. Да. У него номер рядом с моим. Не дает спать мне всю ночь. Наигрывает ямки Дуджелл на своей гитарке. Надоел. А почему вы не скажете об этом патрону? Эй, hey, hey, вы быстрее, Wait, хватайте их. So Куда они? Well, я искал вас, go. милый мой. Сейчас мы we пойдем к a doctor. A doctor. врачу. К врачу? Лечебница. Вы ошиблись. Я нормальный. Я знаю. Может, вы хотите пройти Maybe бродом? Бродом? Забирайте тех сумасбродов, они как раз то, что вам нужно. Но мне нужны вы. Я в порядке, я нормальный. Я докажу вам это. Посмотрите, какая координация. Не так, рука. Потренируйся немного и покажу. Пошли. Все ясно этой рукой, я кидаю шар в кикельбань. Вам надо к врачу. Нет смысла, я не пойду с вами. Больно. Пойдемте к врачу. Доктор, доктор, осторожней. Такие вещи могут быть навсегда. Чему такие объятия? Это же больно. Никогда больше не забью ни одного шара. Здравствуйте. Здравствуйте. У них тут есть посадки? Добро пожаловать в на Утесе. Тренируйтесь. Карта. Где карта? Она у вас не с собой? Это очень плохо. Понимаете я не ожидал увидеть вас здесь. Выпустите меня отсюда. Отпустите. Очень плохо. Пытаетесь укокошить кого-то? Поймите, я не знаю, что здесь происходит, но я не боюсь, понятно? Вы будете не один. Шарлотта. Сэм, oh, мне так жаль. Все в порядке, крошка. Зачем мне надо было идти и делать это? Теперь я вас тянула в эту завару. Подождите минутку. Не надо этой женской слезливости. но Ну и не надо. Слишком много мужественности. Кто к нам пожаловал? Я не знал. Все должно было быть официально. Буду обращаться с вами как надо, начальник. Подойди сюда и сядь, сын мой. Нам с тобой надо переговорить. Я поговорю, а вы сидите. Я буду говорить. А я посижу. Посижу. Где карта? У него ее нет, господин. Нет, нет. Эта роль не играет, верно? Это играет роль. Сэм, малыш, недавно я предложил барону Монтей купить миральные источники на его земле. К сожалению, Барон отказался. А теперь прибыл сюда, чтобы заключить сделку с кем-то еще. И кто этот кто-то? Ты что за источники? Ты слишком любопытен, сын мой. Это вредно. Может быть, малышка Шарлотта сможет ему объяснить, что к чему. Знаете, вы мне очень нравитесь, Шарлотта, и мне неприятно, что вы что-то от меня скрываете. Отстаньте от нее, Державец. Вы... Вы все такие... Хорошо, что вы здесь. Я начинаю свилипеть. Карлотта. Шарлотта. Да, дядя Стэппен. вы в порядке? Да, милая, они ничего мне не сделали. Hey, это ваш дядя? Он прямо как на фотографии. Что я сделал? Позаводься об этой фотографии, сын мой. Она может нам все испортить. Шарлотта, дай прикурить, пожалуйста. Саймон, если вы не, Саймон, если вы не против, я ознакомлю барона с основными фактами. Видите ли, Монсеньор барон, у нас есть вы, есть ваша племянница. Есть господин Маклау, а значит, и карта. Пока еще нет. Да, она будет у нас еще до того, как расцветут хоризонтемы. Пожалуйста, продолжайте. Давайте. Хватит дурачить друг друга. Мне нужна эта карта и прямо сейчас. То, что вы хотите и то, что вы получите, две большие разницы. Я ничего... Ничего. Ох. Успокойтесь. Кисмод, успокойтесь. Не будьте так жестоких с Сэмом. И по делу. Бедный мальчик из Не понимает, что происходит. Прости, милая. Я не собирался драться, детка. Это вы? Так, где карта, сын мой? Ах, вот что вам надо. Что же вы сразу не сказали? Зачем же прибегать к таким методам? Нет, давай. К чему это? Они все равно из нас ее вытрясут. Давай, рассказывай. Ладно, я спрятал карту у воды в своей конторе. Он врет, я обыскал его контору. Нет, вы смотрели не в том охладителе. Надо в том, который... Сэм, да. проще сказать им правду. Вы найдете карту у воды в здании переправды. В здании переправы. А Охладитель рядом с газетным киоском. Третья ячейка сверху. Мы все узнаем. Тони, даю вам три часа на то, чтобы добраться до этого здания и вернуться. Действуйте, сын мой. Доктор? Доктор э, лучше запишите его как пациента. Если что случится, надо будет заполнить соответствующие бумажки. Но ну, вы понимаете, если Тони не найдет карты. В этом случае вам не поздоровится. Что случилось, крошка? Видели, я взяла у дяди сигарету. Мне было послание от него. У нас два часа на то, чтобы вырваться отсюда. Не стоит волноваться, пока не вернулся Тони. Они забрали мою одежду? Мою тоже. Забрали? Забрали? Скажите, а шпильки у вас нет? Одни время сейчас думать о внешности. Возьмите. Прекрасно. Скажите, а как вы догадались о сигарете? Мой дядя никогда не курил. Так что, когда он попросил тебя курить, хочет, чтобы мы связались с Джеймсом Коллинсом из корпорации инженерных данных Тысячу Ты еще раз видел, как это делается. Кто такой этот Джеймс Коллинс? Вставьте шпильку в замок, поверните и. Все так просто. Просто вставьте шпильку в замок, поверните и. Well, Прошу, входите. Давайте играть в оборог будем потом. Давайте, быстрее. Uh -oh. Quick, Уходите. Уходите. А, oh, ah, это вы? Okay. Уводите okay. меня. Oh, Я принес I вам drop. поесть. Я сам uh, все приготовил. Myself. У меня что-то нет аппетита. Если вот если бы сходить на прогулку... Эти парни вас не пустят. Знаешь, родной, ты, you know, ты мне нравишься. Да, странный способ показывать это. Я все еще пытаюсь придумать, как выбраться. Мне жаль. А мне как жаль. Просто не могу передать. Знаете, Вилли, вы мне тоже нравитесь. Правда? Yes, да, сэр. Как и у вас мышцы. Колоса двух ногах. Только взберите на его плечи, руки. Вы как мешок с картошкой. Сплошные бугры, бугры. Бугры? Как шарик. Скажи, милый, можно я тоже попробую твои мышцы? Да иди ты. Смотри, тут есть одно место. Где это? Здесь. Прям как женщина. Да? Легче, легче. Все, чего ты касаешься, превращается в труп. Знаешь, Вилли, с твоей силой держу пари, ты взял бы эту батарею, растянул бы и стал играть, как на аккордеоне. Прут вот был бы весело. Ты даже эти прутья смог бы раздвинуть. Я не люблю ухвастаться. Давай, давай, похвастайся. Хорошо. Вилли, шикарно. Да ты, ты силач. Ты Хочешь, я вырву батарею из стены? Нет, нет, не надо. Уже достаточно. Ты чудо, такой здоровяк. и великолепен. Позже тебе это пригодится. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я присмотрю за тобой, мой милый. Да, да, хорошо. Спасибо. быть аккуратнее. Да. Вы слышали? Да. Тоже мне великий детектив. Простой чокнутый обвел меня вокруг пальца. Нам лучше убираться отсюда через два часа. Да, попались как мыши в мышеловку. Но в конце концов, мы самка и самец мышей. Ваш обед. Спасибо. Нет смысла драться. Слушайте, я же сказал, не надо драться. Пойдем. Нет, давайте ключ. Больной я буду медсестрой. Великолепно. Здесь можно взять новую одежду. Тогда спустимся, лучше разделиться. Встретимся у моей машины. Вы не ошибетесь? С серым откидным верхом. С таким губком. Та-та-та-та. Это раритетная модель. Да, а если они забрали ключи? Они нам не нужны. Есть один трюк с проволокой. Изображай медсестру. Изображайте больного. Да, да. <смех> спокойно, спокойно. Ну, сестра. Он под пеноборбетал. Да, как дела, у доктора? Боюсь, переборщил. Пошли. Подожди. Давай посмотрим. Что здесь? Ничего особенного. Куча корма для моли. Май, Подождите. Это мое. Ваше, да, красиво. Когда доберемся до двери, бегите. И быстро. Привет, незнакомец. Тихо. Как дела, дорогой мой? Смотрю, разгуливаешь с хорошенькой медсестрой? Да ты тут же вылетишь отсюда. Этого мы и хотим. Сколько ветвей власти в вашем правительстве? В нашем правительстве три ветви власти. Что это за три ветви власти? В правительстве три ветви власти. Исполнительная, законодательная, судебная. Чем занимается законодательная власть? Чем занимается законодательная власть? Издает законы. Чем занимается исполнительная власть? Она осуществляет. Пришел бежать, незнакомец? Это ты. Опять тренируйтесь? Тренируемся. Прекрасно. Минуточку, не переживайте, милая. Милая, я только... только... Шикарно. Иди сюда, трус. Смотри, нарвешься на неприятности. Почему ты, грязная крыса? Ничего личного. Спокойно. Ты где? Иди сюда. Иди, иди. Почему вы? Что, что? Какой дурак. За ними. Бегом! Вилли, беги туда. Там я их не вижу. Вилли, расходимся. Обыщем лес. Расходимся. Друг. Как нам от них оторваться? Ты не видел всех подробностей, крошка. Надеюсь, я не слишком их обидел. Хорошо, что мы внизу. Да. Все, отпускаю тормоза. Что ты делаешь? Покажу тебе трюк с проволокой. Никакие ключи не нужны. Мы победили. Ура! Сорвали кош. Лучше бы взялись за нож. Молчи. Что случилось? Я за рулем. Я сам справлюсь, но что-то трудновато. Как только попадем в город, позвоним господину Коллинзу. Ну, лучше доберемся до вашей конторы, заберем карту, а потом... Держите, держите. Что случилось? Госпожа Монтей, у меня до вас новости. Я выхожу из игры. Но, Сэм, вы не можете. Я борюсь с собой. Такой образ жизни для меня перебор я немного потерялся Достану вам карту, и мы расстанемся Скажите, господин Маклаус, вы всегда боитесь пожилых мужчин с неестественным южным акцентом? Минуточку, чем я вам обязан? Все, что я знаю, вы пришли ко мне в контору с вашим вымышленным рассказом, с кольцом А теперь кольца нет, и я по горло сыт этой историей Поднимите крышу, дождь начинается В это время года дождя не бывает Ну, пока пол немного ну, вот, добрались. Риславин Джексон, Да, это я. А где же Сэм Он уехал из города. Это губительно для всех нас, всех, кроме него. Значит, вы изображали сыщики? Да, я по горло этим сыт, сестричка. За последние сутки за мной гнались, меня стреляли, меня били, за мной опять гнались, и пропустили через мясорубку. И я еще жив. И то лишь потому, что страховая компания не хочет сдаваться. Они боятся обанкротиться. Вот. Вот ваша карта, госпожа Монтей. Тот самый охладитель воды, но не в этой конторе. Прощайте. Хорошо. Прощайте, сэн. То есть. Господин Джексон, прощайте. Прощайте. Я не говорю до свидания. Пока, сестричка. Подождите, вы не можете так просто уйти Вы промокли до нитки Не страшно Спокойно Почему женщины ведут себя как женщины? Вот, вот кое-что Четыре вещи. Мои, выберите то, что вам нужно Правда, те, что с кружевами, все еще в стирке Можно, нет? нет, это моя комната Прошу сюда, за шерму Даже если вы не детектив, то ведете себя как настоящий сыщик Мне не особо везет, сестричка Хотя я жив, и это уже хорошо. О, Ронни! Да? Я хотела, чтобы вы знали, я почти не сердюсь на вас. Не сердитесь? Я очень благодарна вам за то, что вы для меня сделали. Даже будь вы Сэм Маклауд, вы бы не смогли сделать больше. Не вгоняйте меня в краску. С этого момента я занимаюсь лишь птичками из фотоаппарата и не имею ничего общего с вашими делами. Рони. Ронни! Я считаю, вы храбрый человек. А я вижу сопливого труса. Ну что ты сопишь? Мне некому больше идти. Вы не поможете мне? Нет. Прошу вас. Не просите. За кого вы меня принимаете? Все только потому, что вы девушка, а я мужчина. Вы смотрите на меня своими огромными синими глазами, разрешаете обнимать вас, прижимать к себе все ближе и ближе. И только так, вы думаете, заставить меня делать все, что угодно. Что ты хочешь, крошка? Милый, первое, что мы должны сделать... Мы уже это делаем. Мы должны найти Джеймса Коллинза. Коллинза? Нет, нет, нам надо выбираться отсюда. Это первое место, где нас будут искать эти типы. Не хочу, чтобы эти парни опять щекотали мне горло. Снимайте это. Что? То есть одевайте. Я лучше сначала уберу это. Где моя штаба? Ах, <звы> это вы, госпожа Фаун. Господин Джексон, не выталкивайте меня. Извините, тороплюсь. Господин Джексон, я так разочарована вас. Вы сфотографировали первые в жизни улыбку Сони и дали мне не ту... Да не беспокойтесь вы об этом, господин Я верну вам деньги. Тороплюсь. Мне не нужны деньги. Мне нужна фотография с первой улыбкой Сони. Тише. Они идут. Быстрее, быстрее. Давайте, мы за вами. Я пришлю вам чек. Ну, вы дали мне не те негативы. Мы пытались выйти на господина Джеймса Коллинга. Секретарь его сказал, что вечером у него встреча в ресторане под названием «Золотая курица». А значит, нам не о чем было беспокоиться. Монтегю и его приспешники, они куда-то смылись, где-то затерялись. Так что следующей нашей целью была золотая курица. Мы несколько выделялись из ресторанного общества, поэтому я потратил последние деньги и взял на прокат смокинг и вечернее платье для шалоты. Ребята, как она смотрелась. Правда, я уверен, что суть заключается в том, что в нее вкладываешь. Через час мы были в золотой курице, в одном из тех показушных ресторанов, где на завтрак подают норку. Господин Винкл, ожидает вас. Столик господина Коллинза, он нас ждет. О, да, господин Коллинз. Справа у окна. Да. Это он. Проходите. Прошу вас. Минуточку, друг. Вот возьмите. Скажите той блондинке за столиком и ее просят по Прошу прощения, сэр. Пройдемся. Прошу вас. Извините. Мисс, у вас к телефону. Простите меня. Господин Коллинз, мы бы хотели переговорить с вами. Не думаю, что я садись и рассказывайте детка. Меня зовут Шарлотта Монтей. Мой дядя барон Монтей. Барон Монтей. Не думаю, что я когда-либо. Мой дядя просил связаться с вами. Простите, боюсь вашей влес. Официант, счет, пожалуйста. Эта карта о чем-то вам говорит. Где ворон? Генри! Генри! Официант сказал, мне звонили. Сейчас узнаю, мисс. В эту среду после обеда у барона важная встреча в Вашингтоне. В Вашингтоне? В гостинице «Перегрим». В гостинице «Перегрим». И кто-то должен пойти на эту встречу. Кто-то пойдет, но не настоящий барон. Первое, что надо сделать, сообщить местной полиции. Верно. Вы остаетесь, вы остаетесь. Эти люди убийцы. Тогда я остаюсь. Идемте. Если мы не вернемся через 45 минут, звоните в полицию. Все они. Посмотрим. Это ближайший полицейский участок. Хорошо, позвоним оттуда. Но чем быстрее мы передадим это дело ФБР, тем лучше. ФБР? В среду в Вашингтоне барон Монтей должен встречаться с представителем государственного департамента. Вот это, да? Положение становится опасным. Послушайте, господин Коллинз. А какую роль играете вы в этом деле? Я геолог. Я работал с господином бароном сан Ремо. Фактически, это я сделал для него эту карту. Залежи зале Криолита. Я ничего не вижу. Это Шифр. Oh. Вчера утром мне позвонили. Голос был как у барона Монтей. Однако сказали, что планы изменились, что землю продавать не будут. Вы понимаете, что это значит? Не совсем. Это значит, что кто-то другой, может другое правительство, охотится за этими креолитами. Креолиты? Мы не можем позволить забрать их. А что это такое? Креолита. Руда, содержащая криптобар. Криптобар? Нет, нельзя, чтобы они их получили. А что такое криптобар? Это уран. Уран. Теперь я понял. Я тоже читал Бука Роджерса. Я знаю. Уран! Какая наглость. Представьте. Знаете, я так и думал, что все окажется гораздо хуже, чем я предполагал. Весело, да? Давайте, идите. Эй, hey. мистер hey, приехали. Co Что? Mr. Collins, Mr. Collins, What? Кровь? Кровь? Ты не моя. Oh. Красная. He... He спокойно. Рони, Рони, спокойно. Не страшно. Yeah. Извините, орудие убийства. Это мой пистолет. А вам нужно убийца, да? Да, это мой пистолет. Что? На нем мои отпечатки. Мне на все абсолютно наплевать. И я? Я иду домой. Не уговаривайте меня. Нет. Я устал и хочу отдохнуть. Так что просто пойду домой. И не пойду навстречу непонятно с кем. Послушайте, вы мне? Вы же не собираетесь уйти с этим? Я говорю вам, это не я, не я. Конечно, не вы. Этот водоразборный экран просто свалился на вас. Да, да. Разрешите взглянуть на ваши права. Офицер, вы неправильно поняли. Это не моя машина. Не ваша? Нет, я не вожу машину. Я много пью. У меня носовые кровотечения, и... Тогда что вы здесь делаете? Я просто протирал. Я пытаюсь тащить этого пьяного, то есть ограбить его. Нет, я не думал. Далеко бы я его не утащил. Кроме того, это мой хороший друг. Он напился. Но мне пора, было весело. It's been fun. Очень весело. Не слишком быстро, а то выглядит It's подозрительно. Прощайте, было весело. I... Хватит этого. До свидания. Мне hey, пора. Hello. А тут что? Эй, hey. стоп, hey, парень, стой! Прекрасно, он им займется. Этот парень нам очень поможет. А что с девушкой? Шарлотта не проблема. Карта у нас. Когда я рассказал об этом Шарлотте, она очень переживала. Однако быстро отошла как мяч, отскочивший от стены. Прекрасный резиновый мячик. Но внутри у меня было слишком тяжело, чтобы ловить его. Разыскивается детский фотограф по подозрению в убийстве поля. За меня разыскивали. Ронни Джексон подозревается в убийстве. Мы собрались спасать дядю этой куколки и малыша Рони. И с этой шайкой пришлось попотеть. Это означало, что следующая наша цель – Вашингтон. Нужны были деньги на дорогу, и детка Шарлотта добыла. На самолете нам достались последние два места, и в полночь мы уже играли в пятнашки со скалистыми горами. Шарлотта была очень мила. Она следила за мной, как мама. Думаю, она хотела убедиться, что я не исчезну. Для маскировки я взял темные очки, а разговаривал с окружающими, приходилось вилять Единственная вещь, беспокоившая меня, была высота Я так и знал, что она меня подведет Даже когда я встаю на тонкий ковер, меня начинает тошлить Мы попали в Вашингтон к полудню следующего дня И мы такси добрались до гостиницы «Пилигрим» До цели нашего путешествия мы приближались к финалу Ронни Джексон против стаканчика виски Монтегю Мой ум бился с его умом Да, но мозги были у него, а я с ними боролся А что, если у них не будет комнаты рядом с вы посмотрели? Просто улыбнешься им, они дадут нам номер. Спасибо, Ронни. Смотри. Рад вас снова видеть, барон. Спасибо. Я буду занят. Думаю, старый недомерок присоединится к нему позже. Я узнаю, что с номером. Друг, можно переговорить? Секундочку, пожалуйста. Какой номер у барона Монтеи? Простите, его нет в городе. Я господин Долсон из государственного департамента. Да, он ожидает вас. Люкс 14C. Спасибо. Да. Мы хотели бы комнату где-нибудь на 14 этаже. Извините, все занято. Скажите, что с номерами для Хеннесси и Маккайли? И Келли Шольца. Да, да, зарегистрируйтесь. Мне показалось, вы сказали, номеров нет. Видите ли, если бы у вас было забронировано, я бы мог... Конечно, у нас бронь. Вы не похожи на детектива. Но я... я Событие дня благотворительной Лига полицейских детективов. Официальный обед. Зеленая комната. Но я не совсем детектив. Я скорее осведомитель. Вот Разыскивается за убийство. Ну, нам пора, друзья мои. Пока, пока. Все. Всем всего хорошего. Идем, Дебора. Идем. Да, мы Знаешь, терпеть не могу сырые булочки. Тоже. Давай, поторопись. До свидания. Читайте, читайте, господа. Читайте все. Ой, мы убийца. Они меня поймали. Серийный убийца из Нью-Йорка посажен в тюрьму. Это об убийце из Нью-Йорка. Да, конечно, я же убийца из Сан-Франциско. Не знаю, сколько еще протянул. Меня надо поместить в горячую воду, пока я не размякну, как пакетик с чаем. Почему бы не выйти из я и справлюсь. Ну, конечно, теперь ты от меня отделаешься. Теперь, когда меня ищут за убийство, убийство. Ты хочешь, чтобы я ушел? Ладно. Вот такая. В гостинице требуются коридорные горничные официантки. Ты не слышишь, звонят? Так, значит. В люксе нужна вода со льдом. И кто ты думаешь, ее туда принесет? Конечно, я. Но как тебе? Господин Долсон, мальчик, верни его. Господин Долсон, я хочу поговорить. Проходите сюда. Направо, майор Монтаги. Мальчик, помоги. С этими сумками. Я не могу. Вода со льдом для блондинки из 14 а, Она прям горит. Подождите. Не валяй дурака, бери чемоданы. Ей очень нужно. Она прям таки Иди сюда. Хватит толкаться. Мне платят за то, что полагается, знаете. Ладно, Тони. Иди. Мальчик, ты. Да. Этот портфель. Контора там, Да. Отнесите багаж в эту комнату, а портфель в контору. Скажите, как все было. Легко? Я прекрасно обошелся с господином Долсоном. Так хорошо, что вы опять с нами, барон Монтегю. Вы надолго, в Вашингтон? Ненадолго. Может, дня на два. Можно поговорить с вами? Да, она не сейчас. Открыть вам окна? Нет, нет, спасибо. Я вернусь. Мальчик! Мальчик! Иду, иду. Еще что-нибудь желаете, сэр? Это все, спасибо. А другой мальчик, минуточку, молодой человек. Передайте это вашему другу. Отдай ему. Oh, thank you, Спасибо, сад. Hey. Постой. Hey. Постой. Okay. Ладно, сосунок. <звы> Вы могли бы гордиться, но это точно. Кисмет -то никогда никем не гордится. Добрый вечер. Ну что? Барон упертый старик. Он так ничего и не рассказал. Притворяется, будто не знает код. Дайте-ка мне. Да это мой старый друг. Тише. Вилли, мы с тобой друзья, помнишь? Помнишь? Конечно. Ты мне нравишься. Пойдем, скажем остальным. Нет, Вилли, нет. Они все испортят. Мы друзья. Вот. Поешь. Грецкие орехи. Они ваши? Набивай карманы. Бери еще. Бери, бери. Знаешь, я люблю грецкие орехи. Больше всего на свете. Тише. Спасибо. Даже больше, чем кокосы. Они для этого не годятся. Скоро сгодятся. Забудь, что видел меня. Пожалуйста. Я принесу тебе много других орехов. Ты сможешь колоть их, вставляй между век. Знаешь, как здорово. Только тише. Будь умницей. До встречи. Пока. Знаете, кого я сейчас видел? Тихо. Вот та самая часть кода. Тихо. Что ты делаешь? Калю Знаете, кто мне их дал? Да сядь ты. Он был прямо за дверью. Сядь. Я только хотел... Замолчи. Некрасиво так разговаривать. Да тихо ты. Ладно, я могу и тихо. Ну как? Мне показалось. Ты немного расстроена. Есть что-нибудь в портфеле? Только это они слишком хитрые, чтобы все фиксировать. Да-да. Я выйду к ним и все им выложу. Все это так грязно. Я искала по всему кабинету. Либо мы найдем что-нибудь на них, либо нас подстрелят как уток. Либо мы найдем что-нибудь, либо нас подстрелят, как уток. И именно это я и сказал. А что это? Боже мой. Записывающее устройство. Повторяет за тобой. Знаешь, этому парню слишком жирно держать при себе секретаршу. Знаешь, как с этим обращаться? Конечно, надо просто говорить в микрофон. Придумала. Что? Ты займешься этой штукой, а я заставлю их говорить. Лучшая идея из тех, что приходило мне в голову. Чудо, что ты можешь, когда подумаешь. Давай, заставь их. Это что? Не знаю. Звук шел оттуда. Прекрасно, Шарлотта. Теперь вы горничная. Она опасна. Пора избавиться от нее. Поставьте, ее, кесмет. Зачем нам неприятности? Да какие неприятности? Упакую ее в чемодан и отправлю брату в Калифорнию. Я сказал, оставьте ее. Мы все уладим. Садитесь. Садитесь, Шарлотта. Сесть. А что случилось с вашим другом? Как там ее звали? С господином Джексоном? С этим дураком никогда не мог держать рот на замке. Вы для него слишком хитры. А теперь я одна и слишком слаба, чтобы продолжать борьбу. Правда, тут и бороться не за что, милая. Вот что я имею в виду. Шарлотта, однажды я сделал вам довольно великодушное предложение. Да? Насчет карты? Да, насчет карты. Теперь я его повторяю. Здесь что-то отсутствует. Код. Вы дадите мне код курановым источникам, и я вас с собой отпущу. Вы имеете в виду дядю и меня? Да. Понимаю. В противном случае. Вы знаете, что мы сделали с мистером Коллинзом? Что это мы? Это я сделал. Когда я берусь за работу, то делаю все как надо. Не думаю, что нам надо терять время на пререкание, Кисмет. Ладно. Мне надо подумать. Это очень серьезное решение. Детка, я не люблю, когда меня заставляют ждать. Мы не этого не любим. Ну, Шарлотта. Правда. Вы действительно убили господина Коллинга. А кто, ты думаешь, это сделал? Детский фотограф? Этот милашка-детектив? Как тебе это нравится? Чистая работа. Художественная. И она считает, это сделал дилетант. Да, да. Хватит кипятиться. А я не кипячусь. Шарлотта я жду. Ты слышала меня? Киснет. Я поверить не могу, что вы убили господина Колина. Да убил я его. Убил, убил, убил. Сколько еще повторять? Хватит, хватит. Замолчите, молчите. Спокойнее, друзья. Одно движение, и вы трупы. Не узнали меня? Отдайте мне карту. Иди сюда, детка. Ты попадешь под прекрасный огонь. Давайте, зовите своих друзей и поторопитесь. А то я вас так изрешечу, что будете как брушлаки. Давайте, зовите их. Ведите их сюда. Пошевеливайтесь. Отличная работа. Отлично, ребятки, можете войти. Входите. Ходите. Не стесняйтесь, ребята. Для каждого найдется пуля, и одна останется про запас, если я услышу, что кто-то все еще дышит. Знаете тех сыщиков сверху? Скажите им, я тут устроил вечеринку в номере 14 c Ладно. С тобой были все Конечно, это мой стиль работы. Все встаньте вдоль стены. Поторапливайтесь, всех перестреляю. Назад. Все назад. Я сказал назад. Ладно. Назад пойду я. Давайте, ребята, будьте разумны. Полиция до вас доберется. Почему я раньше об этом не подумал? Видите эту запись? Здесь кое-что записано, и вы, парни, за это поплатитесь. Веле? А что, Веле? Отдай мне ее. А как же, Орехи? Я не обижу тебя. За что, трусы? Начали драться, да? Все за ним. За ним, за ним. Все за ним. Подойдете на шаг, и я разобью запись в дребезге. Секундочку, на чьей стране, Пожалуйста, ребятки. Я больше не могу, там потолок. Я голову разобью. Отдай запись. Орехов не получишь. Отдай запись. Подберите. Нет, нет что я нашел Бутылка вина вот как мы сделаем что здесь происходит? Я лейтенант Хэллиси. Лейтенант, ребята, рад вас видеть. Арестуйте этого человека. Он мошенник и убийца. Они все здесь убийцы. Ты Да, спасибо. Ты как раз вовремя. Что это? Он немного не Представляю вам всем Ронни Джексона. разыскиваемого штатом Калифорния по подозрению в убийстве некоего Джеймса Коллинза. Прослушайте запись и узнаете, кто его убил. Да, прослушайте запись. Давайте послушаем. Давайте. Сюда. Слушайте. Бегнулся. Давай. Подождите, сейчас будет. Я их всех выведу на чистую воду. Вы услышите, Правильно. я провел расследование с помощью новейших технических средств. Вам помочь? Верните запись. Да. Джентльмены, Запись, которую вы сейчас услышите, не только снимет у меня подозрения, но также изобречит ужасающий международный сговор. Сговор, джатмены, стремящиеся разрушить цивилизацию. Слушайте. Это не та запись. Они подменили ее. Пройдемте-ка. Секундочку. Прежде чем вы его уведете, в этом кармане есть что-то, что принадлежит мне. Прошу вас. Верните карту. Она не его. Она барона Монтей. Спросите ее. Спросите Шарлотту. Шарлотта. Шарлотта? Шарлотта! Пошли, убийца. Ну вот и все. Конец вы знаете. Все произошло так быстро. Шарлотта так и не появилась. Прекрасно сработала Женщиной. Что-то мне это напоминает. Да, уже поздно. Мы пришли поздно. Через пять минут для Рони Джексона все уже будет поздно. Нам дали билеты. Полночь. Это был экспраунд. Yeah. Не слишком только. Дышать сможете? Какая разница? Что это за штука, доктор? Стетоскоп. Стетоскоп. Привет. Hello, Директор, есть новости от губернатора? Открывайте. Выходи, сынок. Нам с тобой надо прогуляться. Да, я готов. Прогуляться. Воды принесите. Теперь я ложусь спать. Они и вас схватили. А вы как живете? Ты где мы? Смотрите. Шарлотта, Какая дворечность? Почему ты не пришла на суд? Где ты была? Ронни, ты свободен. Я свободен. Ура! Но как? Кто это сделал? Ты сделал. Свои маленькие камеры для замоченных скважин. Смотри, Сэм взял это у госпожи Фауну. Остальное клевое дело. Камера сняла притвор ворона. Ты прям как Маккой. Молодой человек, я хочу поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь. Не стоит благодарности. Я сделал это... Я знал, что смогу. Может, Сиск твое предназначение? Да, так оно и есть. Рони Джексон частный Циск. Нет, Ронь. Я думаю, лучше тебе заниматься детским фото. Я забыл сказать палачам, что все кончилось. Дарья! Ничего не надо. Не надо? Смотри,чка. А ему так хотелось поучаствовать в этом деле?